Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Из России уехал известный вор в законе Эдуард Асатрян по прозвищу Осетрина. За коронацией Асатряна стоит негласный лидер курдской диаспоры законников, в России Захарий Калашев по прозвищу Шакра Молодой, судимый по 163 статье УК РФ за вымогательство. По словам источника, знакомого с ситуацией, Осетрина мог оказаться в тюрьме по статье 210. 1 УК РФ. Когда Шакра арестовали, Осетрина перешел в атаку на родственников Шакра, Дата, Надара и Куса. Этой троице помогал успешно противостоять Осетрине, законик КХ. И тогда начались один за другим идти аресты и возбуждаться уголовные дела на недругов Осетрины. Осетрина был заподозрен коллегами по криминальному цеху, в тесных контактах со спецслужбами приводит информацию телеграм-канал ВЧК ОКУ. Таким образом, причиной уголовного преследования стало то, что Осетрина в какой-то момент перестал быть нужен оперативником, сообщает источник. Тогда и появилась угроза стать обвиняемым по статье 210. Один у РФ высшее положение в преступном мире. Ранее в суде огласили приговор Сергею Асатряну, криминальному авторитету, известному как Осетрина-младший, сын Эдуарда Асатряна. По совокупности преступлений его приговорили к десятому годам лишения свободы. Осетрина-младший не смог оспорить приговор за занятие высшего положения в преступной иерархии. Апелляционный суд подтвердил его статус и оставил в силе наказание в виде десяти лет лишения свободы.